Всем привет, с вами Прилантер, сегодня мы получаем за такие смайлики деньги, ну как деньги, это уже деньги, но мы получаем еще и бриллианты, за бриллиантов получаем питомцев, и мы становимся еще счастливее, мы можем тут покупать некоторые, ну, Гемы, чтобы больше получать Потом скорость и так далее Я пока что лучше А, я уже не могу Ни у почти улучшить Так Тут надо 500 миллионов Как я понимаю, да? Так А тут 10 тысяч обитков Это значит Просто так делаем раз и еще так быстро получаем и делаем а мы можем просто так как-то сделать а уж так не получается тоже плохо значит надо за клик больше получать это значит покупаем этих питомцев а я так не смогу купить, трое. Да уж. А тут я кого-то смогу улучшить? так. Пока что еще нет. Так, а сейчас нет. О лиса, лиса, лиса, лиса. Ой, это Алиса у меня включилась. Так отключу. Так, покупаем еще... Так, кроликов. Кроликов уже 4. Так, собак тоже 4. Вот 5 кроликов. Вот так делаем. Оп-оп. И два зайца. Это лучше, чем эта собака. Ну да. Вот все. Так, опять покупаем. Посмотрим. А я могу с этих вот так именно улучшать этих. Так. Вы думаете, что за шум? Это просто моя мама там может, посуду. Вместо меня. Это Жак. Просто я сейчас начал уже снимать. Я не могу уже типа, просто сделать на паузу. Потому что у меня потом... Если быстро так не сделать, оно у меня потом заблокируется. Или что сказать. О, 20 умножений на 20. Это значит, больше я, получается, буду. Так, мышь. Во. Уже капельку больше. О, свинья. Свинья что дает? 15. Это значит так делаю. Так, дальше опять покупаем. Опять. Где там? Вот этим. Так, три и купил. Дальше четвертый и пятый. О, свинья. Так. Этого убираем, а свинью вот так делаем. Ну, уже больше получаем. О, еще одна свинья. Так, этого так убираем, этого так улучшаем. Опять так делаем. О, наконец-то этого пятого сделали. Ну, мне кажется, я больше этих не буду именно получать. А, кстати, мне тогда придется. Этих вот так приходится вот так удалить. А, эти откуда? А, отсюда а, Этих три кота надо упасть. Ой, не упасть, нам именно... купить. Почему кроме... все кроме кота у меня появляются? Вот раз, кот. Два кота наконец-то. Так, делаю его с золотого. С золотого кота. А, -а, -а, -а, -а, -а, а, мне капельку осталось до золотого кота. Ой, не с золотого, а того кота. Значит, покупаем этого. Этих. Собак я не буду так больше улучшать. Ой. ждем ой я запутался уже Ну именно не запутался вот так получилось э. а я понял в чем тут проблема вот э. я вообще ничего не понял это бак икра я сейчас перезакружу и вам все это покажу так что...